Смотрите, какой симпатичный дом. Территория закрытая. Такая достаточно большая, вроде как нет проблем с парковкой. Вот там газовая котельня двухэтажная. Это строится дом-близнец. Абсолютно хорошие подъездные пути. Слышите? Птички поют как в лесу. Друзья, всем привет! Сейчас покажу вам 50 метров вот в этом симпатичном доме. Причем прям за адекватные такие деньги. Сегодня у меня опять такое спонтанное видео. Поэтому, что, извините за качество картинки и звука. Давайте еще вот так вам придомовую территорию покажу. Такая опорная стенка. Кажется, она из габионов, да, так ее называют. Поправьте меня, если я не прав. Такой прям домик в стиле шале. А тут уже смотрю, на первом этаже квартира с ремонтом. Это вот частная территория, да? Да, она вот здесь выкуплена, вот до этого места. У нас квартира вот на втором этаже с балконом, повторюсь, она 50 метров с чистовой отделкой. Сейчас мы поднимемся, туда я вам ее покажу. Есть детская площадка. Это у нас Адлер, район Орел-Изумруд. Ну, по инфраструктуре сейчас поподробнее расскажу. Пойдемте посмотрим саму квартиру и потом озвучу вам стоимость. Домофон, такая подсветочка. Заходим в подъезд. И поднимаемся на второй этаж. Так, заходим в квартиру. Достаточно темно уже. Потому что солнце с другой стороны, но я думаю, вам будет понятно. Общая площадь 50 метров вместе с балконом. Это зона прихожей. Смотрите, какие высокие потолки. Это совмещенный санузел. Такой достаточно просторный. Установлена инсталляция. Угу. Дальше. Здесь так полагаю будет кухонный гарнитур. Это вероятнее всего спальня. Есть такие ниши еще. Вот так давайте еще покажу. В общем, кому. Интересно, я планировку вам скину в личку. Это кухня, совмещенная с гостиной. Вот такая достаточно светлая квартира. Панорамные окна. И балкон. Вот вместе с балконом квартира 50 метров. Балкончик такой просторный. Ну вот. Как-то так окружение нормально здесь а автобус на остановке тут прям рукой подать если что и на лошадях тут можно показаться если налево поедем мы приедем на улицу гостелло ЖД вокзала где-то наверное так километров пять а за ЖД вокзалом у нас море ну я решил поехать в сторону дома, в сторону Бытхи, через улицу Православная. Вот. До улицы Ленина нам отсюда ехать, наверное, километра три. В общем, квартира такая для людей, кому хочется поспокойнее, подальше от суеты и в то же время, чтобы вся инфраструктура была в непосредственной близости. А она там Реально, а в непосредственной близости. Классные виды отсюда открываются. Это я поехал, повторюсь, не по улице Гастелло, а через улицу Православная. Через улицу Верхнеизвестинская, которая приведет нас на улицу Ленина. Это я уже спустился на улицу Известинская. Здесь тоже ровненько, собственно, как и на Лазурной долине. Ну вот я и на улице Ленина. Также можно было, повторюсь, выехать через улицу Костелло, чтобы кто-то нетерпеливый прям сигналит. Забыл зарядить батарейки на камере, поэтому приходится снимать вот в таком формате. В общем, жду от продавца документы. Он говорит, что там статус квартира. Прислал мне скрин с личного кабинета с налоговой. Я заказал выписку. В общем, в ближайшее время она придет. Хочу в этом убедиться. Но вы знаете, даже если там статус жилое помещение, ну, 130 тысяч за квадратный метр, тем более с чистовой отделкой, это более чем адекватная стоимость, тем более на ровном месте, где вся инфраструктура в непосредственной близости. Кому интересно, скину в личку планировку и расскажу более подробно по инфраструктуре. Если вы мне позвоните по телефону, который появится на ваших экранах, поставьте там мне лайк или дизлайк, подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали.